это время интерес неоготики нашел свое яркое выражение не только в портретном и прикладном искусстве моде, но также в интерьерах 1820 1840 годов, ярким примером неоготической архитектуры стал возведенный в 1831 году на высоком берегу водопада Кейла и окруженный одним из прекраснейших парков в Европе замок Фаль ставший родовым гнездом графа Беккендорфа, шефа секретной службы и личного друга Николая I. По эскизам самого Беккендорфа на правом берегу реки был построен первый дворец. Строительство этого замка в Эстонии было первой крупной работой выдающейся росой... российского зодчего Штекен Шнейдера, тот самый, который позже спроектировал Мариинский и Николаевский дворцы в Санкт-Петербурге и других зданиях. Шедевр этого строительства получил такое название «Фален» с немецкого «Падение» «Ваттерфаллер» – «Водопад», Шлосфал, – «Замок Фаль». Что обращает внимание, то «Шлоссфаль» можно перевести как «Закрытое дело», учитывая деятельность хозяина усадьбы. Настоящее новоселье состоялось 27 мая 1833 года. В гости прибыл император Николай I, супругой и святая. В память о посещении имения император и супруга посе... посадили деревья и в парке установили чугунные именные скамейки. Александр Христофорович Беккендорф 1781-1844 Государственный деятель, генерал от кавалерии, участник Отечественной войны 1812 года. В 1832 году получил титул графа. Вошел в историю не только как человек военный, но и как политическая фигура, шеф жандармов, начальник третьего отделения собственного его императорского величества канцелярии осуществлявшего в России функции политического сыска. Вместе с тем в Беккендорфе ходили и ходят разную историю, но то, что это был человек достойнейший, отважный, верный своему делу и своей семье, не вызывает сомнений. Мало кому известно, что родная сестра Беккендорфа Доротей Ливен Дарья Федоровна Бекендорф, в девичестве Действительно собирала сведения и тщательно анализировала все услышанное в английских и французских салонах. А потом в Санкт-Петербурге в два адреса Карлу Несель Роде и Александру Беккендорфу отсылались донесения, написанные симпатическими чернилами. Эти сведения помогали российскому правительству выстраивать непростые отношения с ведущими европейскими державами. Не роды, в очередной раз оказался прав. Парижский салон княгини Ливия стал для России дозорной вышкой Европы. Время нынешнее дает возможность взглянуть на биографии многих известных личностей. Века XIX под другим ракурсом. Мучитель Пушкина, граф Александр Христофорович Беккентурф, глава третьего отделения собственного, его Императорского Величества, канцелярии, шеф Жандармов, был по меткому выражению весьма экзальтированной английской художницы и писательницы Элизабет Рыгби, посетившей в 1840 году имение Фаль. Человеком, который знал и хранился в тайной России, но не только. Александр. Кристофорович был еще и бравым воякой, генералом, героем войны 1812 года, комендантом Москвы после того, как Наполеон с позором покинул полузгоревший разграбленный город,